здравствуйте мы продолжаем знакомиться с языком программирования паскаль давайте мы запустим приложение где у нас паскаль abc.net мы используем эту версию мы познакомились э, с со структурой программы и изучили э, линейно исполняемую программу то есть вот имеющий алгоритм такого вида, когда каждый следующий оператор выполняется после окончания предыдущего. Нам осталось изучить еще два вида алгоритмов, то есть ветвляющиеся ветвящиеся, точнее, и циклические алгоритмы. Ну, давайте начнем с ветвящихся алгоритмов, как они реализуются в языке Pascal. Давайте мы откроем справочник. Вот его адрес. Ну, я говорю вам достаточно просто вбить в интернете напоминаю Pascal, ABC, .NET и в числе первых, если не первым будет вот ссылка на этот сайт от разработчиков программы у нас вот операторы и где у нас оператор выбора, оператор цикла где у нас условный вот у нас условный оператор вот у нас условный оператор, так как он э, оформляется в а, здесь у нас имеется, значит, конечно же, полная форма этого оператора if, then, else, то есть вот первая серия, первый блок операторов, если выполнено условия, если нет, то есть else не выполнено условие, выполняется вторая серия операторов. Ну и краткая форма if, then, можно, конечно же, и вкладывать несколько операторов if друг в друга, вложенные условные операторы. Давайте посмотрим на примере. На примере давайте посмотрим вот этой программки. Even. От. Oh, то есть, чет нечет. Вот вы видите программку. Напоминаю, это у нас в фигурных скобках оформляются многострочные комментарии комментарий. Вот, пожалуйста, я могу взять его на несколько строк. Это все равно э, комментарий остается, поскольку, видите, он зеленым цветом э, подсвечивает нам приложение наше комментарий. Программа называется... Значит, вот у нас заголовок программы, вот тело программы между операторами begin и end, начать и закончить и программа называется чет нечет, ну точнее на английском она звучит как нечет и потом чет. Нечетные числа и четные. От нечетные и он четный. Вот мы вводим переменную n, читаем программу, начинаем значит, выполнять операторы, какие записываем. Программа записывает в строке командной, вот в окне вывода она запишет, что введите число, и потом она считает то число, которое мы введем. И дальше, что она выполняет? Если, Давайте мы, чтобы чуть удобнее было читать, сделаем все-таки отступы. Значит, это уберем с команды останова. Если число будет нечетным, она напишет, вот, напишет в строке число нечетное. Иначе, то есть, если число будет четное, она напишет число четное. Вот такая простенькая программка. Вот у нас оператор выбора, то есть вот здесь у нас происходит э, ветвление программы, условие может либо выполняться, да, и тогда одна серия операторов пойдет, нет, значит, другая серия операторов, в данном случае у нас всего по одному оператору, то есть запишет либо это строковую переменную, то есть число нечетное, либо вот эту строку, э, число четное. Ну давайте запустим эту программу на исполнение ведем число например 24 enter число четное ну и замечательно давайте проверим тогда эту программку запустим еще раз введем число 25 число нечетное все работает мы можем проверить кстати говоря как он отрабатывает ошибки то есть мы можем записать здесь опять запустить программу и нажать что значит 25 20... Введите число, извините, ввод, в данных не в окне вывода, а в окне ввода. Ну, например, 3,5 и нажать Enter. О, пожалуйста, ошибка времени выполнения. Вот у нас список ошибок. Вот в этой строке, ну, точнее, вот этот оператор, он не может прочитать read line n, потому что N мы определили как целое число. И давайте посмотрим, что он дал в окне вывода. Ошибка времени исполнения. Входная строка имела неверный формат. Все верно. У нас... По определению должно здесь стоять целое число. Определение четного или нечетного числа. Мы можем здесь комментарии добавить, кстати говоря, добавить... Это у меня русская раскладка, вот английская. Добавить, значит, два слэша и добавить вводимое число... Ой, а теперь на русский надо вернуться. Вводимое число должно быть в целом. Ну, тому, кто будет пользоваться этой программой. Нажимаем снова запустить и вводим. Ну, например, давайте введем минус 13. Какое это у нас число? Нечетное. Все верно. И целое. Программа работает. Но ну, мы можем, конечно, добавить здесь. Введите число и в скобках добавить. Это должно быть целое число. Чтобы пользователь тоже мог сориентироваться. Если мы теперь запустим, видите, видите число, это должно быть целое число, и мы вводим число 7. Нечетное и замечательно. То есть вот мы используем таким образом значит, оператор, условный оператор if-then-else. if условия, которые выполняются, то есть в данном случае у нас if-от то есть используем встроенную процедуру, видать, от Паскаля e, АБЦНЕТ. От Дальше у нас пошло ветвление на первую ветвь и на вторую. Если выполнено условие, если не выполнено условие. Ну и краткая форма тоже. Сразу, если условие выполнено, выполняется вот эта серия операторов. Если не выполнено, то переходит сразу к следующему оператору, следующему за блоком условного оператора, то есть в данном случае у нас следующий оператор, закончить программу, ага. что и делает. У нас, оказывается, компьютер медленно работает, ну да ладно. Теперь мы можем посмотреть, как же у нас вставляются несколько операторов условных операторов друг в друга. Давайте посмотрим. Для этого мы будем использовать программу определения знака числа. Вот у нас, значит, опять разберемся. Вот у нас заголовок программы, вот у нас пошло тело программы. Вот у нас оператор begin, вот его завершающий end и вот у нас значит давайте мы опять чуть-чуть ее сделаем более удобно читаемой давайте мы все-таки сделаем отступы вот у нас значит пошла команда первая write read то есть предлагает команда программа предлагает ввести число и считывает это число пользователь вводит программа считывает и программа начинает работать с этим числом каким образом она начинает работать уберем это я случайно вот когда здесь нажимаешь на серой этой боковой панели левой то он дает команду останова на этой строке. else и if else. Ну вот таким образом можно начать, но этот else относится к этому, да, а этот else относится к этому. Вот у нас два оператора условных ложных. Вот первый if, если число больше нуля, то мы пишем число положительное. Если число равно нулю, то есть здесь уже мы в отрицательном, когда условие, первое условие, положительность введенного числа ложное, то есть оно либо отрицательное либо нулевое, мы здесь, то есть, вот в этой ветви отрицания первого условия, мы вводим второе условие. Либо, если оно значит, не положительное, то оно либо равно нулю, либо, соответственно, не равно нулю, то есть отрицательное. И вот здесь мы вводим два условия if. Сначала один положительное число, выделяем условия пишем. И потом мы выделяем, что оно равно нулю, мы пишем число 0. Оно отрицательное, мы пишем оно отрицательное. Давайте запустим, например, 5. Замечательное число положительное. Всего доброго, до следующей встречи.